И подписчики и решил я сделал для вас обзор вот этой вот приставочки приставка smart tv box модель q7 значит, что я могу сказать по этой приставке покупалась она где-то месяц назад работает отлично нареканий нету как она комплект поставки значит поставлялась она вот в этой коробке то есть упакована была нормально можно было в подарок еще как-то вот. С такой коробки. В комплекте шел пульт. Пульт очень неудобный. Я не знаю, здесь без аэромыши никак не обойтись. Вот такой вот кабель. И в принципе все. Еще я дополнительно купил к этой приставке вот такую клавиатуру мышь, джойстик, можно сказать. Тоже удобнее. Об нем немножко поподробнее потом. вставлялся он вот в такой коробке. То есть подходит он к любым Android устройствам, компьютерам, ко всему. Здесь клавиатура, тачпад и джойстики. То есть можно и играть, и набирать текст. Что есть на самой приставке? На самой приставке есть вход под интернет, HDMI, вход, USB-вход, ATG-вход, э, вот этот вход AV-out, это вот под эти штыкера как раз и вход для питания значит еще раз скажу значит, 8 гигабайт оперативной 1 гигабайт оперативной памяти 8 гигабайт встроенной памяти но на самом деле 8 гигабайт там нету поскольку занимает часть сама платформа android в общем там получается 3,5 гигабайта ну приступим к тесту ну так вот, перешли мы за экран телевизора, управляю я вот этим джойстиком. Так что тем пультом, который шел в комплекте, я управлять не могу. То не знаю, не получается у меня и все. Как-то по дурному он сделал. Что я могу сказать о подключении? Подключала через HDMI-провод. HDMI-провод в комплекте не идет. Подключать к интернету можно как через Wi-Fi, так и через шнур. То есть, у кого что есть, кто-то может через Wi-Fi раздачу сделать, кто-то через шнур подключить, это кому как удобно, я через шнур подключаю. Что по системным требованиям, значит, что нам показывает Antutu? Antutu нам показывает, что разрешение 1280 на 720, значит, оперативной памяти 1024, память отданная под э, саму систему android 1.97 и свободной памяти 3.55 то есть о чем я и говорил что 2 гигабайта у них где-то потеряно ну и бог с ними самое главное работает приставка есть, процессор 1.4 герца заявлено 1.6 ну, в принципе это тоже не важно скорость достаточная много предустановленных программ Многие я установил, но ну, и то установил ради эксперимента. Мне, в принципе, браузера хватает. Поставил IPTV, поставил YouTube. Здесь уже был Skype. Кстати, проверял, работает, устанавливал камеру. Но я эту приставку в основном использую для того, чтобы смотреть телевидение. Телевидение, фильмы. Фильмы я смотрю через MyHit. Работает быстро, ничего не подвисает, работает превосходно. То есть я не жалуюсь. У меня раньше была другая приставочка IconBit. Вот с ней было проблематичнее, она зависала. Здесь такого нету. То есть, здесь не зависает. Ну, это исключение. Это в начале фильма. И такое происходит с ней. Вот. Ну, в принципе, все. Что еще можно сказать? Можно подключать внешнее USB устройство, допустим внешний жесткий диск. Также поставил есть вот онлайн радио. Ну, в принципе, для домашнего использования очень хорошая приставка. Я рекомендую, рекомендовал уже друзьям, рекомендую всем, что приставка хорошая и недорогая. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, будут еще обзоры. Завтра поеду за ДВБТ тюнером. Так что отключил я кабельное телевидение. Буду ставить антенну через ДВБТ Тюмер. Все будет и на него обзор. Всем спасибо. Ставим лайки, обсуждаем, комментируем. До свидания.